iPhone 5s за 9000 рублей и iPhone 7 Plus за 50 тысяч рублей. Когда я сам себе задал этот вопрос или же утверждение... Я понял, что со мной реально что-то не то. Главная цель этого видео ответить на вопрос, а стоит ли переплачивать за новейшие флагманы компании Apple? Знаешь, держу в руках два смартфона. Одной корпорации, с одной операционкой, с одной экосистемой. На обоих аппаратах самая актуальная версия iOS а работает плюс-минус одинаково. Так за что же все-таки стоит, либо не стоит переплачивать почти в 5-6 раз больше? Да, у большой семерки есть. Двойная камера с крутым портретным режимом сенсор сенсорная клавиша Home, дисплей с поддержкой 3D Touch, ёмкий аккумулятор, быстрый четырёхъядерный процессор и… все. Как бы грустно там ни было, но да, если у вас стоит вопрос о покупке нормального смартфона в 2018 году, вы не хотите брать Android устройство от Xiaomi, Meizu и прочих китайских компаний, эта фраза не преследовала цели оскорбить чувство владельцев данных смартфонов. А хочется телефона на iOS, но тратиться на iPhone 8 или 10 вы не видите особого смысла, тогда в чем проблема? Берем, если и не iPhone 5s, конечно, то iPhone 6 на 64GB, который можно купить как на БУ, секторе, так и на Алиэкспрессе, всего за 10-13 тысяч рублей. Если хотите быть еще проще, телефон вам нужен, ну просто для того, чтобы был, можно вообще взять 5s и ходить довольным. А еще, для ютабчика, соцсеточек, создания фото и видео, для повседневных дел подойдет идеально. Малюсенький только, поэтому я бы на твоем месте выбрал себе шестерку, там и экран, побольше и камеры с автономностью лучше ты, и вообще на 2018 самый удачный вариант бюджетного айфона, на мой взгляд. Что же по итогу, мое субъективное опиние таково, что переплачивать за смартфоны и гнаться за самыми крутыми девайсами, которые обновляются каждый год, нет никакого смысла. Можно конечно сменить тот же 7+, на 8+, с большим объемом памяти. И из-за определенных функций. Но стоит ли оно того? Пишите свое мнение в комментариях. Вы смотрели канал Apple Finder. Я его ведущий Артем. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. Пока.